Ребята, привет! А вы видели мой конкурс а в моей группе? На три места бесплатный пиар плюс тиканцы первое место, второе место сигна, и третье место а роспись на, на вашей странице. А Условия очень простые. подписаться на мою группу, сделать репост записи, в комментариях написать, участвую. Ценки уже будут 20 августа. Очень вы еще не на Потому что это просто топчик. Уже есть один участник, это мой дебильный одноклассник. И да, именно дебильный. Итак, спросите, почему теперь называется катаватария канал? А все потому что я решила изменить. Потому что саша, как ты уже устаревшая, не мою. Да, я, перен... я сделала новый баннер. И да, изменила внешность в аватарии, кто заметил так что теперь у нас все будет по-новому и да, вот так вот баннер, да, знаю, такой опять же не очень но мне нормально, и да пиаром с дешевелом, раньше 30, теперь 20 рублей всего лишь 20 рублей, думаете, это слишком дешево да, это реально слишком дешево а также вы могли увидеть мое выгодное приложение пиар всего лишь 10 рублей а пиар в группе всего лишь 2 рубля. 2 рубля каких-то жалких. А, сегодня оплатить платим знаете. Обязательно переходите по ссылке, не заказывайте пиар. Только помните, да, действительно указать ссылку на ваш YouTube канал на ну куда вы. Если в группу, если это не группу вашу, то вы должны поставить ссылку на вашу страницу плюс на группу. Пиар на канале, ссылка на канал плюс на вашу там, страничку. Только тогда я уже смогу и сделать вам пиар. Спросите, зачем на страничку, а чтобы я смогла с вами связаться. Я добавлю в друзья и уже там все это, да, сделаем. PR будет, надеюсь, эффективный, я не знаю. По крайней мере, раньше он сразу же начинал чуть-чуть действовать, но сейчас я не знаю. Просто, а зачем удалять видео? А потому что те ролики мне не нравятся. Я бы эти удалила, но я не хочу, забыть пустой канал. Поэтому, как выйдет это видео, я сразу удалю все ролики, кроме этого, естественно. Потому что я хочу начать все сначала. Да. В общем, уже бесит это все, реально. Я хочу как-то все по новому. И пока ролики будут без монтажа, скажу сразу. В связи с тем, что у э, меня Вегас решил пришлось удалить, э, потому что я хотел установить Sims 3. Ладно, на этом все. С вами была Саша. Всем пока.